Вжигает беде сердца и уносится ввысь Вязну души в дыму, я кричу им сквозь пламя, держись Черный ворон над нами скружил Детский голос горает во лжи и летит в небеса И на лицах роса Я люблю тебя, мама Целый мир, вечный мир для меня был в ладонях твоих Мама, я молю тебя, мама Помоги защитить от беды В вишни созрели плоды Докий голос за ти. Детский голос за ти Облаченная в горечь весенняя льется капель Колокольный набат оборвал, заглушил колыбель И не спорхнувши вниз Недорисованная жизнь, детский ранний закат Слез людских водопад Мама, я люблю тебя, мама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 Воспалившие ангелы мигом порвут детство Время слез и сообща надо нам пережить Аж кучей пепел съедает глаза И уже не видать небеса Беспросветная лба Свет от забрала Мама, я люблю тебя, мама Целый мир, вечный мир для меня был в ладонях твоих Мама Я молю тебя, мама Помоги защите от беды Семьи вишни созрели плоды Док и голос зати, Детский голос зати, Детский голос Мама